Всем привет! Вы на канале, как заработать в интернете. Сегодня на обзоре новый проект, в котором можно зарабатывать ежедневно 2 доллара и больше. Кому это все интересно, давайте приступим к регистрации. Также я вот все прописал подробно на своем сайте. Старт сегодня, 3-11. Здесь минимальный депозит 10 долларов. Минимальный вывод 1 доллар. Партнерская программа 10, 6 и 3%. процента. Итак, приступаем к регистрации. Здесь нам нужно прописать свой номер телефона. Можете абсолютно любой номер телефона здесь прописывать, неважно. Вторая колоночка, прописываем пароль. Третья колоночка, подтверждаем пароль. И четвертая колоночка, прописываем пароль для вывода денег. И нажимаем кнопочку регистрация. Далее попадаем на вот такую вот страничку. И чтобы нам здесь зарабатывать, здесь есть VIP-статус. И нам нужно приобрести... VIP статус номер 1. Он стоит 20 долларов. Нам про регистрации дают здесь 10 долларов. И что он нам дает? Он нам дает 2 задачи. Каждая из них будет стоить по 1 доллару. Итого 2 доллара мы сможем вывести. Если данный проект будет работать месяц. Мы за месяц заработаем 60 долларов. VIP номер 2 стоит 75 долларов. Здесь нам дают 3 задачи. Каждая из них по 3.25 и в день мы сможем выводить 9 долларов 75 центов ну и так далее также здесь есть партнерская программа она на три уровня здесь будет ваша партнерская ссылка вот копируете ее раздаете друзьям знакомым и будете зарабатывать на партнерской программе Итак, чтобы здесь сделать депозит переходим на главную нажимаем здесь research и на этот адрес кошелька нам нужно перевести деньги которые мы будем сюда инвестировать я буду инвестировать 10 долларов нажимаю здесь next 10 цент и дом Итак, транзакция в обработке далее после того как вы перевели денежные средства на данный проект нажимаем кнопочку садник и ждем Итак, мой депозит успешно в обработке. И чтобы с данного сайта нам выводить, нам нужно прописать свой кошелек для вывода денег. Нажимаем здесь вот withdraw method, нажимаем вот сюда. И здесь нам нужно указать свой адрес кошелька, на который мы будем выводить деньги. Итак, чтобы добавить кошелек, нам нужно прописать сверху свой username я вот прописал бойков свою электронную почту номер телефона под которым вы проходили регистрацию неважно какой номер телефона далее прописываем свой адрес кошелька для вывода денег и пароль для вывода денег который вы придумывали при регистрации и нажимаем кнопочку submit итак кошелек для вывода денег мы добавили все успешно переходим на главную, видим, баланс пополнился, на балансе 20 долларов. И теперь я буду зарабатывать 2 доллара ежедневно. Переходим на главную страницу. Нажимаем вот на шоп, VIP уровень номер 1. И нажимаем на любую из картинок и выполняем задачу. Нажимаем здесь Submit и еще раз. Итак, мы выполнили две задачи идем назад на главную видим баланс увеличился 22 доллара нажимаем здесь кнопочку виздров прописываем здесь 2 доллара сколько у вас здесь есть на балансе здесь пароль для вывода денег и нажимаем кнопочку submit Итак, мы вывели 2 доллара также здесь вот можно посмотреть наш депозит успешный и вывод средств также уже успешно открываю свой кошелек Итак, смотрим плюс 2 доллара данный проект он платит кому он интересен все ссылки в описании старт сегодня как только вы смотрите данное видео старт уже начался все полезные ссылки будут в описании Всем желаю хорошего дня, всем хороших заработков и всем пока.